Снется он нежной рукою, Прибрежные камни погладит волною. Ветер. На водах спокойных чуть складки натянет, В иголках сосновых он прятаться станет. Ветер. Вдруг с места сорвется, Как будто ребенок Помчит по верхушкам испуганных елок. Ветер. Порыв затянулся, Натянет, как луки, прибрежных деревьев Он тонкие руки. Ветер. Тяжелые, темные, мрачные тучи Пригонит своей рукою могучий. Ветер. Рывок за рывком и порыв за порывом И в кронах деревьев взывает надрывно. Ветер. Волнами кипущими воды покроет, и воет, и стонет, и страху нагонит Ветер! О, сколько в нем ярости, мощи и силы Он властный, безжалостный, неукротимый Ветер! И вот чуть спокойнее стал он уставший Как вождь исполин, всех врагов разметавший Ветер! Уже прекращают деревья качаться под натиском гнуться, трещать, ломаться. Ветер. Природа усталая, как после боя, Опять наполняется прежним покоем. Ветер. Он сам, утомившись от импульсов диких, Укрылся в богульнике, зарослях тихих. Ветер. Он Божий слуга, он простой исполнитель, и воли Всевышнего он устроитель. Ветер, покой, тишина, на воде блики солнца. Он спит, но недолго. Он скоро проснется. Ветер. Объятия леса, сбегу от суматохи дня, уединение завеса там скроет за собой меня. Природа нежное дыхание, ее спокойствие и стать мое усталое сознание вновь будет к жизни пробуждать. Когда наполню вдохновением, как свежим воздухом свой дух, тогда слова благодарения. Провозглашать я стану вслух, входить в присутствие Господне с благодарением и хвалой, и вновь прочувствую сегодня, что я не мертвый, а живой. Там за невидимой чертою осталась боль былого дня, и Божья благодать рекою проистекает через меня теперь. Теперь мне все возможно, я новый дух в себе творю. Вновь погружаясь в милость Божью, надеюсь, верю и люблю».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 часто ненавидят То, чего не понимают. На мольбу ответ не видя, Богу верить не желают. Мол, не слышит и не любит, Раз оставил без ответа, Он меня молчанием губит, А ему и дела нету. Нету ни любви, ни дружбы, Раз вокруг не вижу я их, Даже искать не нужно Все лжецы и негодяи. Ненавидит с умным видом, Злобу сыплет щедро много. Сердце у него обида, Просто он не понял Бога. Так все дальше он уходит, Искренности сердца чуждый. Вслед ему с печалью смотрит Истина, любовь и дружба. Завершаются страницы прежнего пути. Отпускаю в небо птицу, пусть она летит. Перед ней открыто небо, ждет ее земля. Ей направо, мне налево, отпускаю я. Ни о чем жалеть не стоит, жить вчерашним днем. Это только между мною и моим Творцом. От чего же не применены расставание час? От того, что оперение Разные у нас Птица в небе исчезает Обновится жизнь Я взмахнув крылом взлетаю, устремляясь Ввысь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 Я в кровь Христа всем сердцем верю Он жизнь и песнь и цель моя Но там, у стен, где плач евреев Там вы увидите меня Не на скамье большой церковной Не в белых зданиях дорогих Но там, где место плача, скорби Где ждут царя в сердцах своих Не там, где крест лишь знак формальный где место только для своих, никто другой там не желан, где был огонь, но он утих, но там, где нет успокоения, где ждут Мессию, как дождя, где предвкушают посещение. Да, там найдете вы меня, я буду плакать вместе с ними, ведь мы в нужде и стеснены. О, вы, кто жаждет дух Мессии! Со мной вставайте у стены!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 Смахну печаль, как снег с иголок. Глядишь тоски, след простыл. Зима встряхнула белый полок, И прочь летит снежинок пыль. Легко для радости причину Найду средь скоротечных дней. Скребущую, как мышь, кручину Гоню из всех своих щелей. Клубок из мыслей уж не свяжет Сознание в пагубную сеть, ведь каждый день мне очень важен Над прошлым некогда скорбеть. Смахну покров сомнений зыбкий, Лед страхов хрустнет под ногой, И благодарность и улыбка наполнит душу красотой. Задула, закружила, заметала, Пылыхнула, громыхнула, задрожала, Налетела, потемнела, зарычала, Затянула, ливанула, напугала, Закипела, засвистела, забурлила, Раскидала, разметала, затопила, Посверкала, поиграла, прокатила, Поугасла, поутихла, отпустила. Нахлестала, наметала, напитала, Раступилась, разрядилась и устала. Посветлела и пригрела, Распахнулась, засияла и запела, Улыбнулась. Мир весь наполнен осенью. Лес становится с проседью. Желтым и рыжим ковриком выложен Путь по тропинке просики, Чувствами расставания, красками увядания В золото тленное красит вселенную осень Со всем старанием. Крипом, пустыми качелями Песню поет колыбельную каждому дереву Время отмеренно Тихо заснуть ему медленно Скоро листва осыпятся Ею земля насытится Каждый прощается В сон погружается В корни весь сок их движется Шепчу друг другу ласково Через ветра ненастные В холод неистовый Выдержи, выстои Все до весны Прощаемся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 Все мы приближаемся когда-то К точке, от которой нет возврата К месту, где оборваны канаты И уже обратно нет пути Точка, где закончены сомнения К прошлой жизни нет возвращения К чувствам, и делам, и отношениям Нам от этой точки не уйти Сколько ты назад не обернешься Но уже обратно не вернешься У тебя горючего не хватит На исходе твой запас воды и не важно знать теперь откуда Драгоценно, каждая минута Пред тобою новые задачи Прошлое осталось позади В этой точке пик пересечения Разные схлестнулись измерения Жизнь со смертью, вера и сомнение Божий взгляд, дыхание сатаны Эта точка с именем Голгофа Это место встречи с жизнью Бога Ты умрешь, воскреснув с жизнью новой, так приходят Божьи сыны. Это точка высшего сражения, Место наибольшего давления, Здесь победа или поражение. Это перелом и острый край. Все мы приближаемся когда-то К точке, от которой нет возврата, К месту, где оборваны канаты, Так смелей ее Пересекай. Оставь свой небо иди за мной. Бросай свои деньги, за мной последуй. Слезай скорее и стол накрой. Ступай, и больше греха не делай. Себя отвергнув, свой крест возьми. Оставь свой дом, потеряй свою душу. Не бойся, веруй, все можешь ты. Пусть слышит тот, кто имеет уши. Не и кровь открыли тебе, о горе тем, кто оставил милость! Что хочешь делать, делай скорей. Приду к вам снова я. Завершилось.